Но сейчас в этой части, которую сейчас буду читать, я начну с того, что я расскажу о конкретных применениях. Примеры применения вычислительной химии, компьютерной chemistry на всех этапах, про которые я говорил. Вот, чтобы у вас было просто какое-то понимание, как это делается на конкретных примерах. Ну, начнем с первого как бы, этапа. Это HTS, или это будет скрининг, Высокая э, способность, это экспериментальный конечно, подход, и мы должны найти хиты. И дальше сделать так называемую хитроеж, сертировку хитов. Это первая стадия, в которой обязательно используется вычислительная химия, потому что медицинские химики сразу не могут смотреть на весь массив и понять, что использовать. значит И для этого используется информатика очень, очень сильно. И если вы, у вас все хорошо, вы можете там сделать какую-то модель, построить сразу, например, фармакофон. Ну, по крайней мере, химиоинформатика должна использоваться. Вы можете использовать докинг, так виртуальный докинг, но, опять-таки, это по желанию. Как правило, химиоинформатика и все. Но сейчас мы про это говорим. Мы можем также использовать виртуальный докинг, Virtual HTS. То есть использовать без всякого экспериментального подхода, чисто докинг uh, виртуальный, и, uh, и тоже предложить сам, какие-то соединения для индификсации, для того, чтобы найти хиты. Значит, когда мы говорим про хит-трояж uh, сортиров, и сортировку хитов, то можно по-разному подходить к этому, но мы можем взять, например, соединения, которые к нам пришли, Помните, что это скрининг очень низкого качества, как правило, одна концентрация измеряется один раз. И там могут быть плохие сказать, данные, которые надо еще подтверждать. Вам нужно найти соединения, которые вы предложите, чтобы подтвердили этот скрининг еще раз. Во-первых, во-вторых, вы можете измерить с разными концентрациями, то есть получить более подробную информацию вот для тех соединений, которые вы предложите после того, как вы сделаете анализ или сортировку первого эксперимента. И первым делом, если это уже не сделано, вы можете сделать фильтры, которые оценят качество вот этих соединений, которые предложены было для HTS. А это может быть фильтры, которые используются, может быть на основе токсичности, всевозможные и и другие подходы для этого. А потом вы должны посмотреть также, вы должны понять, какие из них действительно хиты, посмотреть, насколько они а какая какие данные получились, какая ошибка измерения может быть, если у вас есть данные. И самое главное, с помощью canon информатики вы переходите на… А я, собственно, листаю. Мне кажется, что у меня здесь были слайды на все это отдельно, но я их не вижу почему-то. Да, я, конечно, их пропустил все. Не вижу этих слайдов. Почему-то они не листаются. Но я тогда просто поговорю если они дальше появятся, я с проговорю. Дальше вы организуете все эти хиты, которые вы получили изначально, с помощью информатики в серии, химические серии. Это очень самая главная часть, наверное, потому что вот эти фильтры, может быть, уже ли пробины уже до этого. Один из важных фильтров – то, что некоторые соединения очень часто оказываются щитами, потому что они не являются настолько активными, насколько они агрегируют, например, или они связаны с металлами. И, как правило, в компаниях эти соединения могут быть уже очищены, не используются в библиотеке, которая используется для первоначального HTS. Но если это не так, то вы должны это сделать потом. Но вот эта часть, которую вы организуете в серии, она обязательно всегда, потому что вы можете понять, какая у вас серия оказывается наиболее представленной, химическая. И особенно, если у вас в этой серии существует разная активность, то есть есть структура активности а взаимодействия. Некоторые соединения в этой серии оказываются активными или неактивными. Это значит, скорее всего, что это интересная серия, и вы ее предложите для того, чтобы ее повторить, измерения и дальше с ней работать. Если у вас есть singleton, то есть одно соединение появилось, то она более рискованна. Если у вас зависимость от обстоятельств, например, вы не хотите дальше рисковать, вы ее не предлагаете. Если у вас такие обстоятельства, что вам надо пробовать все, вы singleton тоже окажутся интересными для вас, и вы можете их тоже предложить. Но в данном случае, как правило, мы говорим про серии. И после того, как эта серия определили, вы можете посмотреть на базу данных, сделать как бы эти, как, насколько они были измерены до этого в базе данных, какие существуют для этих, для этих соединений данные по физическим свойствам, для адми свойства например, какие были сделаны предыдущие как бы, решения по этим соединениям для других скринингов, и, а, и сделать какие-то выводы из этого тоже. И вы можете, если вам все хорошо нравится, вы можете расширить эту серию на основе базы данных, найти новые соединения, которые похожи, например, и дополнить эту серию, и предложить до дальнейшего эксперимента. Вот это какой-то из подходов, которые можно использовать для того, чтобы сделать сортиров сортировку HTS, результаты HTS. Да? Значит, дальше... Следующий э, э, шаг это от к лиду, то есть нам нужно найти, улучшить активность. Вот и здесь я... Э, значит, э, мы, должны, и мы хотим создать э, значит, серию активных соединений. И э, для этого используются разные методы. Мы можем использовать для этого structure-based дизайн э, Все, что угодно можно использовать. В принципе, здесь можно все, все перечислить. Мы можем использовать э, дизайн на основе леганда, основе структуры пространственного белка. Можем использовать, э, использовать всякие сфокусированные комитетольные библиотеки. И можем использовать также э, соотношение между пространством, структурой и активностью. Все методы, которые я сейчас вам рассказывал в предыдущей лекции, все здесь можно использовать. ну Один из примеров я покажу из моей, из моей сказать, жизни, опубликованный давно, уже в 2005 году. Это Питер 38, киназа. И в данном случае мы говорим про воспаление. Это не рак, хотя это киназа. Вот. И в данном случае мы имели хит, который бензамидозолон, довольно активный, ну, относительно активный, конечно, лучше, чем хиты, которые приходят после HTS. После HTS могут быть даже ниже 10 микромоля хиты, уже считаются хитами. Здесь получается 1,5 микромоля, более-менее активный хит. Но нам он не нравился тем, что, во-первых, надо улучшить активность, во-вторых, мы хотели уменьшить вот эту вот, э э бензомидозалон структуру, сделать ее более мелкой, меньше молекула. И в итоге то, что мы сделали, мы предложили новую серию триазолоперидин, который намного более активный, и меньше. И более подробно сейчас я историю-то расскажу, она довольно интересная. Потому что вы заметили, что очень странно, когда мы имеем киназу, то у нас есть, получается, петля здесь, которая, как правило... Есть донор и акцептор водородной связи, и все группы, которые с этой петлей взаимодействуют, как правило, имеют два свойства – донорные акцепторные центры. В данном случае одно из соединений, которое было на рынке или на рынке, было опубликовано, имело передин где только акцептор один. Наш бензомедозолон тоже имел только акцептор, и э, у нас возникло такое подозрение, что… Эта петля, скорее всего, взаимодействие имеет не к донору-акцептору, а к двум донорам. Потому что мы не видели никакого донора на молекулы, которые активна. И мы хотели использовать эту идею для того, чтобы предложить новое соединение. У нас не было в тот момент структуры киназы. Это просто как бы такой приближенный Подход. В принципе, кислород имеет свойство двух, двух акцептных связей за счет того, что там существует электронное облако, которое имеет два центра, которое может взаимодействовать с двумя донорами на, проте, на белке, и поэтому была такая идея предложена. И что мы сделали? Вот то, что мы опубликовали, по крайней мере, вот эти соединения были предложены или рассчитаны мною, и, которые заменили бензаминтазолон. И вот вы видите триазолоперидин, который был предложен, в конце концов, самый активный, один из самых активных, но не самый активный. Вот, но что я хотел сказать здесь, что в итоге мы решили структуру. С помощью рентгеновской структуры мы нашли структуру кеназа экспериментальная, И с помощью этой рентгеновской структуры мы смогли действительно увидеть, как происходит взаимодействие нашего соединения с этой, с этой петлей. И действительно происходит так, что Глайсен, первый раз об этом тогда писали, перевернулся. И мы имеем два донора, которые смотрят внутрь активного центра. И это нетипичное взаимодействие для киназа. И как раз происходят две водородные связи, которые взаимодействуют с нашим соединением. То есть два акцептора на соединении взаимодействуют с двумя донорами на петле. Это было очень интересное такое открытие, потом это было бабульковано другими людьми, но в данном случае это был очень интересный метод. И мы сильно уличили, улучшили активность. Видите, она прошла с 1,5 микромоля до 5 наномолей. Собственно, вот это была такая задача, которая была решена сперва, сперва с Firas League Design. Потом мы продолжили structure based design, когда мы узнали структуру э, киназа. Вот, собственно, начали с одного, но, как это часто бывает в процессе развития проекта, мы получаем больше экспериментальных данных, и мы можем перескочить с одного метода вычислительно на другой метод. Ну, вот, пожалуйста, вот такая, такой пример. Дальше, следующий пример. Мы переходим к следующей стадии. Стадия оптимизации лида. И в данном случае нам нужно не улучшить, как я напоминаю вам, не улучшить активность. Она может быть даже чуть-чуть ухудшена, если надо будет. Но нам нужно улучшить физико-химические свойства соединения, адми-свойства этого соединения. То есть надо, чтобы оно было привлекательным с точки зрения фармакинетики. И, и, собственно, это основная задача. И Методы, которые здесь используются, такие же. Все методы можно использовать. На основе ли, э, леганды, на основе пространственной структуры белка. Очень многое зависит от культуры. А э, вообще медицинской химии и вычислительных химиков, которые работают в, над проектом в разных компаниях, в разных э, как бы местах одной и той же компании, они могут свои иметь приоритет, ну, как бы свой, свои любимые методы. Но в принципе можно все использовать. Нет метода, которые вы не могли бы использовать, в зависимости от того, что у вас есть. Это вот другой пример, э, которым я опять-таки работал, которым мы тоже опубликовали, глюкокортигоидный рецептор. Это ядерный рецептор. Вот. И это проект, который связан был с, тоже с воспалением. И нам нужно было сделать так, чтобы этот рецептор... Чтобы мы обнаружили лекарство, которое не лекарство, а которого было не имело бы побочных эффектов, как имеют гормоны. Вот. То есть оно имело бы эффекты, которые присущи, которые нам нужны для того, чтобы бороться с заболеванием, но не было побочных эффектов. Но я не буду говорить в биологии, про биологию, потому что биология это мое слабое место. То есть я ее слабо знаю, и поэтому мы не будем в это углубляться. Вот. Но я вам расскажу то, что, какая была задача передо мной и перед нами. А вот это щит, один из хитов, в котором мы работали. Лид даже, он был активный довольно-таки. А вот когда мы здесь имели алиловую группу, вот в этом месте, на 4 соединения, а здесь мы имели пропениловую группу. И а, что нам не нравилось, то что вот эти две группы а, при оксидации, мы предполагали, что они будут иметь тот самый реактивный, реактивный метаболизм, про который я говорил, когда соединение становится токсичным после метаболизма этого соединения, и поэтому нам это не нравилось. Нам нужно было изменить это, эти группы, как-то их заместить другими группами. И также мы хотели сделать замещение на позиции 7, потому что мы хотели улучшить селективность. Это очень важный момент, когда мы делаем что-то, чтобы мы должны быть селективность относительно другим белкам в этой же серии, в данном случае другим ядерным рецепторам. И поэтому замещение в позиции 7 тоже рассматривалось как положительное, тем более мы хотели улучшить а, такие свойства, как хидрофобность, отсоединение довольно э, Любая Любое замещение, которое бы давало возможность уменьшить силок Пи, который измеряет хидрофобность, было бы замечательным. Вот здесь как раз я построил э, гомологическую модель, про которую я говорил, потому что структуры белка не было, э, это вот ядерного центра, глубокая глукокартигоидного рецептора не было. И значит, что я сделал? Значит, я взял известные структуры от других рецепторов, в данном случае прогестерона, андрогена и эстрогена, в которых, было, в которых существовал в этих фарренгенных структурах гормон димекситосон, декс, просто так, да, коротко. Вот, и использовал, значит, наш э, использовал гомологическое упорядочное э, аминокислот для того, чтобы понять, какой из э, этих белков является, нужно использовать для, для того, чтобы как, как бы, ну, шаблон. И вы видите, самая большая похожесть 53%, что довольно хорошо была с прогестероном, и все наше ложно было на прогестерон как шаблон, и получил структуру. Я как раз глукокартигоиного рецептора. Вот это вот просто картинка этого рецептора с ДЕКСом, который там как раз связан. И это было использовано для того, чтобы проводить эту структуру, проводить э э моделирование с помощью, на основе на structure -based design, на основе пространства структуры белка. В данном случае белок был смоделирован, как вы видите. Значит, что я хочу здесь сказать, что... Некоторые примеры этой модели. Да, значит, я думаю, что я перескакиваю сильно. Я очень сильно куда-то перескакиваю. Я теряю какие-то слайды. Сейчас я попробую. Мне кажется, у меня слайды теряются. Где-то они было больше слайдов. Вот они появляются. Я перескочил. Я думаю, что вот она система. Ну ладно, вот, скажем, вот один из примеров, который докинг сделан. Для разных замещений, в данном случае, что мы сделали, мы попробовали этиловую группу здесь вместо алиловой группы. В данном случае она лучше в смысле того, что реактивный метаболизм не должен происходить в данном случае. Здесь остается пропинил, но мы попробовали поставить туда бензиловую группу в том числе, которая решает проблемы. В том числе это решает проблему селективности хорошо и проблему физиохимических свойств, такие как реактивный метаболизм. И а, мы поставили тоже с помощью докинга OH-группахи, гидроксильную группу, которую также, в данном случае видите, иметь связь а, с аргинином связь а, а, с глутамином связь. и Вот эта вот связь здесь, с, с, а, тоже водородная связь, нам позволяет улучшить не только за счет гидроксильной группы, не только а, селективность по отношению к астрогену, вот эта вот связь водородная, но также улучшить... Свойства такие, как хидрофобность. Потому что вы получили, мы поставили хидрофильную группу сюда на отсоединение. А, но в итоге, я должен лететь назад на слайд, потому что я их неправильно положил. Вот, что мы выбрали в итоге? Вот, например, это одна из публикаций. Хорошо, когда мы здесь либо ставим водород на R7, либо мы ставим такую цепочку передиловую, длинную. Тогда мы получаем хорошую и селективность, и мы получаем... Хорошие свойства. А здесь мы поставили этиловую группу, а здесь мы поставили, значит, здесь у нас хидроксильная группа в итоге получилась с помощью докинга. И здесь мы получили бензильную группу. И все это удоволяло задачи, которые мы перед собой ставили, чтобы улучшить свойства соединений, сохраняя их очень хорошую активность. Дальше здесь чисто дизайн на основе structure-based drug design в итоге получился. Так. Дальше я перехожу а, на выбор кандидата. А, ну, опять-таки, здесь у меня примеров не будет никаких. Просто скажу, что вы должны исходить, что кандидат исходит от того, что, как правило, это а, многопараметрная оптимизация. У вас много соединений, которые, являются, а, у которые выходят после оптимизации лида. И по основе параметров, которые для вас важны, многопараметрная оптимизация происходит вы выбираете то, что наиболее э, перспективно, вы думаете, для клинических испытаний. Но здесь используются синтетические методы, ток, токсические измерения всякие на животных. Здесь много чего происходит, помимо того, что вычислительные методы здесь уже не используются. Они были все использованы, как правило, на стадии lead optimization. <с>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: я думаю, что мне кажется, что следующая стадия да, мы имеем значит, молекулу, которая мы выиграла все, да, и мы хотим ее использовать для клинических испытаний. Но мы, как правило, хотим иметь еще запасную серию которая, или молекулу, которая на всякий случай тоже мы бэкап-кандидат, который э, на всякий случай тоже сохранится в запасе, если первая молекула, которая продвигается по каким-то причинам не прошла опять что значит следующее ну следующее это лекарство это молекула еще не лекарство это молекула продвигается в клинические испытания на этой стадии уже хорошее взаимодействие происходит с drug development с людьми, которые занимаются разработкой лекарства, они помогают э, scale-up, то есть наработать больше этого соединения. Они помогают определить, какое, какую формуляцию это соединение может быть для того, чтобы технические испытания первые производить. И э, мы уже имеем хорошую тесную связь со следующим этапом разработки лекарства. В данном случае это будет drug development. И э, если у меня есть время, я немножко расскажу про drug development. Значит, мы закончили drug discovery, но когда начинается drug development, люди в основном говорят про клинические испытания в миру. Да? Мне говорят, что происходит клиническое испытание фаза 1, фаза 2, фаза 3. Это действительно так, но параллельно с, этим, параллельно с этим происходит очень огромная работа, которая очень дорогая работа, которая очень долгая работа, которой люди разрабатывают само лекарство как, как продукт. Не как молекула, а как продукт. И это занимает очень много времени, это занимает очень много знаний. Это очень важно, потому что в зависимости от того, какой продукт вы будете использовать, у вас будут абсолютно разные свойства а, и эффект этой молекулы. Нужно выбрать правильный продукт, стабильный продукт, и чтобы он работал как надо. И, а, но если мы говорим про клинические испытания, я вам напомню, что первая фаза происходит на маленьком количестве здоровых людей, пациентов. Но ну, и основная задача, конечно, для того, чтобы безопасность, изучить безопасность соединения, first and human. И это маленькая подборка. Фаза 2 имеет несколько стадий, но это уже больше людей используется, значит, 100 до 500 клиентов, значит, которые добровольцев. И основной фокус, конечно, это дополнительная безопасность изучения, также побочных эффектов, и также мы хотим понять, какую дозу мы должны использовать для того, чтобы был эффект этого лекарства. И в данном случае основной фокус на эффекте, эфикасе. То есть здесь часто умирают лекарства, потому что если мы неправильно поняли механизм биологический действия лекарства, то мы увидим, что оно безопасно, но оно ничего не делает. Правильно? Вот, вот это самое главное, чтобы лекарство производило эффект. И часто мы не можем это предсказать если сложная биология но здесь мы это увидим есть эффект или нет значит и наконец последняя самая дорогая стадия фазе стадия 3 как правило если кажется доходит стадии 3 то это уже уже хороший признак очень и здесь тратится очень много денег на фаз, стадии 3 а самая мощная стадия здесь используется очень много кандидатов для этой стадии от до 5000 разных может быть разные поколения разные расы разные места везде это производится, это испытание, и здесь все повторяется, но также безопасность и эффективность, вот, все повторяется, но это нужно для того, чтобы происходило оправдание этого лекарства и регуляторными органами. И вот это, вот, конечно, дорогое мероприятие очень. Значит, я хочу теперь рассказать немножко о методах, которые используются на этих всех drug development подходах, которые используются вообще в промышленности. И, как правило, их можно разделить на три, три, три группы. Одна, одна группа – процессорная химия. То есть это химия, когда мы уже не медицинская химия, а когда химия, когда мы, люди делают э, на синтез наиболее эффективный, как можно эффективный и наиболее стабильный и наиболее дешевый и легко масштабируемый в производстве. Да? И это вторая стадия, которая, которая, вторая группа, которая используется в DRAC Development, это формуляция, которая занимается, как сформулировать это, соединение, это лекарство. И третья это аналитическая группа аналитического э, development, Research and Development. Немножко пару слов про каждую группу. Про процессорную химию я уже сказал. Значит, это лучшая технология для эффективности, для... чтобы это было меньше шагов синтеза, чтобы это было очень хорошо воспроизводимо, чтобы это было дешево, чтобы это легко scale up на manufacturing, чтобы все было отлично. Это очень тяжелая задача, она отличается от медицинской химии, потому что медицинская химия может использовать токсичные, даже не зеленые, не green chemistry, а какие-то другие соединения, которые нельзя использовать потом в людях, например. Можно в животных, но в людях нельзя. И это очень важно. Значит, ну это я пропущу этот картон, он не важен. Значит, формуляция. Формуляция сама по себе, а в частности, она использует биофарматевтику, которая говорит о том, насколько лекарство в определенной форме формуляция, например, таблетка, насколько оно будет иметь хорошие фармакинические свойства. Не как молекула, как таблетка уже, насколько она будет действовать на организм. А мы можем также говорить очень часто о какой твердой, твердой форму лекарства должно применить. Потому что чаще всего мы говорим про твердую форму, кристалл, порошок, что угодно. Это может быть аморфная форма твердая, но это наиболее стабильная форма, не жидкая. И можем говорить также о том, как мы разрабатываем таблетки, например. Я не буду говорить о деталях, но просто вам сказал про идею саму. И, наконец, метод аналитической химии, ну, аналитических методов. Аналитический методы не обязательно химия. Мы говорим про стабильность, то есть изучается стабильность. Мы хотим химическая стабильность в данном случае. Если в предыдущем процессе формуляция была физическая стабильность, мы должны знать, что если мы берем какую-то твердую форму, что она, лекарство останется в этой форме, пока оно хранится на полках, потому что если оно изменит форму, то изменится все. То здесь мы говорим про химическую стабильность. Как измерять химическую стабильность а, на производстве? Какие мы можем использовать методы для того, чтобы предсказать, насколько долго может лекарство оставаться это, в этой же химической формуле, если мы храним ее на полках, например? Да? То есть есть метод для измерения этой стабильности а, ускоренными методами. Вот. И э, эта группа как раз э, э, фармацевтической промышленности, аналитическая группа, она как разрабатывает методы, как мы будем измерять, какие шаблоны, какие стандарты для этого. И они используются потом для подачи заявки и также для, э, для того, чтобы сделать manufacturing этого лекарства и следить за, за тем, как лекарство производится. Да. А методы, которые используем, те же самые. Та же квантовая химия для поддержки вот drug development э, э, те же практические методы, которые я вам рассказывал, но э, отличие заключается лишь в том, что если в drug discovery, когда я вам рассказывал про методы, я говорил, что миллионы соединений, да, мы используем начали начинаем с миллиона соединений, и мы можем использовать какие методы какие угодно, потому что если даже мы потеряем какие-то соединения, там Половину, Ну, хоть три мы найдем, это замечательно. На самом деле, три мы найдем там гораздо больше. Но методы могут быть приближенными, мы все равно будем успешны. Здесь у нас с вами одно соединение, да, или, может быть, два. То есть нужно использовать... Мы не можем себе позволить использовать ошибочные методы, мы пытаемся использовать самые лучшие методы. Они могут быть дорогие, это может быть квантовая механика очень тяжелая, это может что-то другое быть, но это более, как бы... Э мы не имеем уже возможности делать ошибки. Желательно не делать ошибок в предсказаниях, если это возможно. Это надо помнить. А, значит, что я хотел дальше делать? Да, ну, статические методы тоже остаются. Ну вот, например, некоторые методы, мы не будем входить в детали, которые используют процессорной химии, некоторые методы, которые я использую, по крайней мере который предложил модели на разных стадиях. Я, не, наверное, не буду здесь входить в детали, я, наверное, пропущу это, потому что слишком много. Ну вот один из методов, который, конечно, ретроспективный, ретросинтетический анализ, который, в частности, здесь разрабатывается, некоторые методы с помощью в команде Тимура. Вот. Это хемоинформатический метод, когда на основе данных, которые известны из публикаций, из патентов, можно, Если вы хотите синтезировать какое-то соединение, вы можете его синтезацию начать с конца, от ретроспективно, и разбить ее на, на разные как бы, по деревья и предложить разные пути синтеза. Это очень популярный метод, потому что вы можете использовать этот метод для того, чтобы предложить разные варианты синтеза, и потом химики собираются и обсуждают, какой из этих методов наиболее привлекательный. Как правило, правда, Большое внимание учитывается опыту самих химиков. Они говорят, ну, я пробовал этот метод, он получился, не получился. И у них есть такой субъективный подход процессорных химик к этому всему. Кроме того, очень большую задачу, здесь, имеет цена химикатов, которые используются, в первую очередь смотрят на цену и смотрят на насколько они зеленые, да, насколько они безопасны. Вот. Это отличает нас от медицинской химии. Дальше, а вот, например, то, что я предложил лично для процессорных химиков, всевозможные методы расчета химических реакций, которые, может быть, отвечают некоторым вопросам, которые здесь предложены, насколько, например, где у нас реактивные центры, насколько... насколько ой, не, не а, да, немножко какой продукт реакции, какая, э, э, э, сейчас, насколько может быть ста, э, э, окислительная стабильность их соединений, э, например, э, насколько реакция возможна с точки зрения, э, например, э, энергии реакции или с помощью реактивности, предсказания реактивности с разных реагентов. Эти все все методы, которые здесь предложены, они отвечают только частично на вопрос, но могут помочь э, э, химикам иметь дополнительные аргументы для того, чтобы выбрать ту или иную реакцию для, для, для эксперимента. Но вы это увидите потом в слайдах. Я не буду сейчас об этом более подробно говорить, но очень много методов, которые для этого предложены. Мною они здесь находятся. Все, большинство из них квантомеханические, но часть из них являются не квантомеханическими, а как раз статистическими. Например, энергию решетки кристаллической, можно предсказать с помощью метода, который называется метод количественного соотношения между структурой и свойствами, и активностью в данном случае, а свойствами, но это тот же самый метод как между структурой и активностью, статический метод. Значит, Я покажу вам, например, один пример из, из подходов, которые могут использовать. Это квантовая механика, опять-таки. Вот опубликация а была, которая очень близка тому, что мы делаем на самом деле. А вот пример того, что нам нужно предсказать, где происходит реакция. Но в данном случае, если бы я посмотрел на эту молекулу, я бы сказал, вот для этой реакции, там, где у нас ходит, появляется наиболее низкая ПКА, где может происходить ионизация, а, аминные группы, тот будет и наиболее активный центр, где мы больше получим n- здесь или здесь, тот то будет, там будет идти реакция. И я правильно это рассуждаю, но как э, вычислительный химик, я бы сразу посмотрел и сказал бы, вот, ну конечно, здесь, вот это вот самое низкое э, пикет даже мы для этого, для позиции 3, для этого, а для этого амина, NH. Но на самом деле реакция происходит на позиции 1, и как это предсказать в основном? И для того, чтобы это предсказать, есть методы, разные методы. Один из методов — это метод предсказания энергии отрыва водорода, который с помощью квантовой механики вам скажет, что на самом деле легче всего оторвать водород здесь. И, и это доказывает задачу того, что вот это будет активный центр. Ну, это как пример, да? Для этого нужно использовать квантомеханику. Если вы используете стандартные методы, как и cd Labs, например, у вас получится неправильный ответ. Значит, другие методы, о которых я вам не буду подробно разговаривать, ну, например, метод биокатализа. Многие реакции, которые сейчас делаются в процессорной химии и в медицинской химии, основаны на биокатализе, то есть когда у нас происходит химическая реакция с помощью энзимов. И это очень зеленый метод, он очень хорошо шкалируется, и он очень привлекательный. Но задача в том, чтобы в данном случае, в отличие от когда мы делаем докинг, мы меняем, оптимизируем, мы оставляем тот же активный центр, но мы оптимизируем молекулу. Да? В данном случае все наоборот. Мы не оптимизируем молекулы, остается та же молекула, которую мы хотим провести реакцию. Мы изменяем активный центр, мы производим мутации. И мутаций может быть бесконечно много, и поэтому это очень сложная задача. И вот некоторые расчеты, которые мы делали, мы опубликовали здесь. Но это мы просто для вашего знания, что это очень важная задача, если вы когда-либо... Столкнетесь с ней она очень важна. Это называется протеин инженеринг, инженерный подход к протеину, в данном случае энзиму И это очень популярный метод сейчас в фармацевтике, для химических реакций. Значит, дальше product дизайн, формуляция. Это очень большая тема. Посмотрите, вот публикация была недавно: сколько методов, какие методы могут использоваться для дизайн продукта. Это все вычислительные методы. Их бесконечное количество, они очень сложные. Просто, чтобы многие люди об этом даже не знают, не подозревают, и у меня нет возможности все их рассмотреть. И все их я даже сам не использую. <coughs> Но ну, я, может, что-то вам сейчас расскажу. А это книжка, которую я э, редактировал недавно. Вот Она как раз называется «Computational фармацевтическая химия твердого тела», где рассматриваются всевозможные методы для расчета твердого тела. Значит, ландшафт твердого тела в фармацевтической промышленности очень богатый. Это разные формы твердого тела, которые используются. И твердое тело самое популярное, потому что оно дает тебе особенно кристаллическую большую стабильность соединения. Это, может быть, кристаллы. Наиболее хорошо, когда у вас наиболее привлекательно, когда у вас кристаллы есть, и это то, что мы стремимся делать. Они могут быть монокомпонентные, они будут быть многокомпонентные. И монокомпонентные, когда у вас одна самая молекула, которая активная, многокомпонентные, когда у вас соли, например, когда у вас есть какая-то органическая соль, например, или неорганическая соль, которая улучшает свойства, или кокристаллы, когда вторая часть, второй компонент не является солью, он нейтральный. Да? И э, тоже для улучшения свойств этого соединения. Это очень сложная задача. может быть э, всякие гидраты и солваты. Э, То же самое э, могут быть частью этого. Все они могут быть. Как только мы имеем кристаллическую структуру, мы имеем полиморфа Полиморфы, полиморфы это когда вы имеете разную упаковку, например, того же соединения или тех же соединений. Либо вы имеете разные конформации геометрических соединений. И э, это усложняет всю задачу нам, выбрать, какую из них полиморфов наиболее привлекательным. Может быть, жидкие кристаллы, могут быть аморфные тела также, но наиболее привлекательные кристаллические структуры. Я буду пропускать сейчас, но это просто хочу сказать вам, что это глобальная задача, я вам покажу этот пример. Это недавняя публикация Лин Тейлор из «Пердио», один из примеров, когда «А вот лекарство» разная формуляция лекарства. Да, вот само лекарство по себе совсем нерастворимо. Видите, это низкая-низкая растворимость. Его можно сформулировать в разных формах. Можно как соль, как кокристалл. И во всех случаях вы видите, вот это аморфное тело. Вот это вот все аморфно. Как только мы имеем аморфное тело, то есть он, там нет кристаллической структуры, у него высокая растворимость сразу появляется. Но это тело нестабильно, потому что оно может кристаллизоваться позже. Что не очень хорошо, оно нестабильно, химически может быть. Поэтому это не привлекательно. Лучше иметь кристаллическое тело. И для этого можно сделать либо соли, посмотрите, сколько соли здесь приложено, и у всех сразу резко увеличится растворимость. Либо кокристаллы, тоже резко увеличилась растворимость и довольно стабильно. За много часов а, растворимость держится хорошо. Как только увеличилась растворимость, значит лекарство может быть ну, поглощено. Оно сразу поглощается, если у вас хорошее а, проницаемость через стенка, стенки клетки то проблема решена если растворимости нет ничего не получится даже если хорошо проникает через клетки через стенки клетки лекарство не попадет в системную циркуляцию крови да то это очень важная задача и видите, как форма сильно влияет на это все это просто пример дальше очень много надо помнить происходило проблем с тем что вы представили кристаллическую структуру и и вдруг э, со временем эта структура оказалась нестабильной. И более стабильной появляется структура чуть позже. И она, оказывается, все другие свойства имеет. <coughs> она менее растворима, например, она выпадает в осадок. И это большая проблема. Это просто пример таких э, проблем, которые были опубликованы в, в обзоре э, в 2011 году до 2010 года. И один из самых э, известных примеров – это компания Abbott Labs. Они предложили лекарство ретонавир или Норвер. А, и а, они пропустили стабильную форму. ту 2 и эта форма дала осадок в какое-то время, и пришлось отозвать лекарство. Во всех случаях лекарство было отозвано, и стоило очень дорого назад. Ну, по-моему, Авди для того, чтобы восстановить лекарство, потратила сотни миллионов долларов. То есть это настолько сложная задача, важная задача. И поэтому стабильность соединения, формы, которую выбираете, или стабильность лекарства самого, можно сказать, очень важно физическая, Это физическая стабильность. Значит, я сейчас буду пропускать слайды. Они, а например, ну вот, вот как вот я поддерживал э, расчетами стабильность какой-то... Это залкория, лекарство Pfizer, которое вышло на рынок недавно. И в частности, в этом случае мы имели одну только форму, которую мы нашли экспериментально. И, она, и нам надо было доказать, что другой формы не может быть. Да? И она вряд ли будет. И вот это лекарство само здесь. И что я сделал? Здесь, например, один из примеров, я сделал много расчетов. Один из расчетов для этого был предсказание кристаллической структуры. И лекарство, которое, форма, которую мы обнаружили, вот она здесь, самая низкая энергия, намного ниже энергии, чем что-либо, что возможно виртуально. Эти формы, которые не были обнаружены, но форма, которую мы обнаружили, была намного-много стабильнее, чем все остальные. И, можно бы сказать, это один из, одно из доказательств, наряду с другими который я тоже представил того, что другой формулы, наверное, и нет, и не будет. А, ну, что еще? Значит, теперь химическая стабильность, последние минуты. Все это может быть в вопросах к вам, у вас будет тест потом, так что следите осторожнее, внимательно. У вас будут слайды тоже потом посмотреть. Значит, теперь химическая стабильность. Есть разные э, механизмы нестабильности химической. И наиболее распространенный является гидролиз и окисление. Вот видите, больше 50% того, что было как бы задокументировано, это был гидролиз, и 20-30% это была оксидация. То есть это наиболее часто, что происходит с химической нестабильностью соединения, и, и нам нужно будет понять, как, что может быть с этим соединением и как э, эту нестабильность избежать. Вот есть методы, которые построены на основе коллаборации между разными компаниями, в том числе Pfizer, и это вот один из них, экспертная как бы система, которая основана на том опыте, на тех измерениях, которые эти компании уже сделали, это измерения, да. И в данном случае построены модели, которые, ну можно сказать, химинформатика, по сути дела, свои, на основе базы данных, которые объединены между компаниями, которые смотрят на, на новую молекулы и на основе всяких э, известных уже э, экспериментов говорят, насколько возможна деградация этой молекулы. И что может получиться, какие пути деградации. <coughs> В данном случае, вот показан пример, э, вот эта молекула, какие пути, и насколько это возможно, likely это возможно, unlikely э, невозможно, very likely это очень... Точно будет, практически, видите, в красном основе. Вот, собственно, вот такая экспертная система, она используется широко и очень важна для нас. Есть другие методы, которые я последний метод, наверное, покажу, причем прикажу, я использую квантовую механику для этого тоже, и сейчас смогу. Ну вот метод квантовой механики, например, просто понять, какая возможна деградация. Это связано с метаболизмом тоже в drug discovery. Те же подходы можно использовать, и мои методы, которые предложил, для химиков они используются и там и там и в development в discovery но это обычный расчет тот же самый расчет про который я говорил какая энергия ты вы сканируете энергию отнятия протона из молекулы и как только вы отняли не протон извините меня водорода атома вы, происходит оксидация и вот это и есть то место после оксидации где у вас происходит химическая нестабильность вот например пример молекулы не молекулы а, да, лекарство тетразепам. И мы знаем, что нестабильность происходит вот на этой позиции, происходит окисление. Но это можно предсказать довольно легко с помощью квантовой механики. Если вы проведете сканирование отнятия водорода, то вы увидите, что намного легче отнять водород как раз с этой позиции. И это очень тяжело сделать. Всего там 1-2 килокалории, чтобы отнять этот водород. И вам как раз происходит оксидация Кислородом происходит э, изменение молекулярной структуры, и вы получаете нестабильную молекулу. Это один из методов подхода. Ну, на собственно на этом я и хочу закончить, потому что это очень много информации. Я понимаю, я дал вам кучу информации, и может быть немножко глад, не гладко ее представил, но э, это тот обзор, который не существует э, нигде, э, Это довольно уникальный обзор, который я вам представляю. Я читаю его здесь, я читаю еще в одном университете, в э, университете Чепл Хилл. Нот Каролина, но поэтому он ценный, что нигде такого сбора информации нету. У вас будут слайды, и у вас будут также вопросы на тесты, и вы можете посмотреть на слайды и подготовиться к этим вопросам. Они будут не очень сложные вопросы, но они как раз позволят определить, насколько вы смотрели на эти слайды, насколько вы поняли, прошли через слайды, прочитали их, скажем так, вот, и насколько вы поняли их. Ничего сложного здесь нет. Но если у вас есть сейчас вопросы ко мне, то, пожалуйста, спрашивайте. Здравствуйте. У меня будет э, два вопроса. Первый касательно ретросинтетического анализа. Э, у вас есть уже в Pfizer готовые программы для ну, нахождения пути синтеза лекарств? Ну вот... Это, ну, вот ретросинтетический анализ программы мы используем, да. И вот то, что я вам показал, мы тоже используем. Это нерешенные до конца проблемы, потому что нет стопроцентного пути показать вот это вот, таким путем надо идти. Мы можем найти аргументы для того, чтобы сказать, что лучше этим, полем, этим путем идти, а другим нет. Если были программы, которые бы сказали, вот надо так идти, то не нужны были бы процессорные химики, может быть, только для того, чтобы синтезировать соединение. И второй вопрос. Вы показали на последних слайдах лекарство, на X начиналось, я не успел запомнить. А для чего оно используется? Я показал вам мазалкори, да? Это, это против онкологии, это онкологическое лекарство. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как часто в вашей практике случалось такое, что лид не оправдывал себя и на тестирование отправлялось то, что вы назвали бэкап-соединением? И что происходит в случае, если бэкап-соединение тоже не дает необходимой активности? Ну, умирает проект. Было. Все было. Я говорю, вот эта стоимость, вы, карто, я говорил, производство лекарства, даже разработки лекарственного соединения 26 миллиарда рублей, э, долларов, извините, <смех> рублей было бы лучше, а она включает вот все эти вот ошибки. Она же не включает только, что вот мы построили на клинические, вот начали и закончили. Мы построили, построили столько денег на клинические испытания. Это включает много-много ну, провалов, потому что мы не смогли правильно найти соединение, которые мы обнаружим позже. То есть было достаточно случаев. Мы, делаем, мы лучше, делаем все лучше и лучше лекарства, но все равно это проблема. Спасибо. У меня вопрос по поводу изначального скрининга соединений, когда вы получаете ну, довольно большую серию химических соединений, и вы говорили об одиночных да. соединениях. А можно ли на основании вот этих одиночных создавать серию? Или это в принципе бесперспективно? Но вот это лучше откинуть сразу? Это зависит от. Я пытался на это ответить. Значит, если у вас... <кх> у меня были такие проекты, когда вообще было одно только одно, одно соединение, одиночное. И а, здесь выхода нет. Да? А есть такие, где мы имеем, так сказать, возможность а, иметь много серий и какие-то одиночные. Во-первых, всегда, когда мы делаем сортировку то мы говорим с медицинскими химиками. И медицинские химики решают, в конце концов, не мы, да, не computation chemists. Они говорят, да, мы, мы, мы заинтересованы в этом соединении. Но, как правило, если у нас есть возможность э, пробовать что-то, то менее рискованная серия, если мы видим особенную активность, ну, как бы, relation, мы видим, что там активное, неактивное соединение, значит, ну, скорее всего, это действующая серия. Если же у нас... Мы можем много чего сделать, у нас есть много химии и денег, мы попробуем все, да? но, как правило, мы выбираем что-то менее рискованное. Это будет менее рискованно. Если у вас ничего нет, только синглтонс, то мы идем с ними. У меня еще вопрос. Вы говорили, что вы предсказывали кристаллическую структуру, плотность и энергии, вот относительную энергию, да? Да, да, стабильность. Это был... Полноценный 3D-структура кристалла расчет получается, да, да, то да. есть это же очень сложный, очень долгий да, расчет, получается, сложное, что... все зависит от метода. Значит, это один из методов, который, э, который я использую. Долгий, не очень, не очень привлекательный расчет, потому что это академическая програ программа, э, разработанная э, относительно давно студентами. Uh, и тяжело использовать ее. Uh, поэтому мы любим коммерческие программы, мы очень любим коммерческие программы, потому что мы используем так много расчетов, и когда легко их использовать, вот буквально легко вспомнить, как использовать программу, то uh, и ты используешь много программ, ты не должен вспоминать какие-то детали, без, особенно без описания, uh, то в данном случае это не так. И эта программа называется DeMarle, она использует мультипольное разложение катастрофического взаимодействия и всякие другие подходы для расчета энергии. Uh, взаимодействия в кристаллической структуре uh, и uh, был долгий расчет но есть еще дольше <laughs> сейчас используются момент программы которые делают там месяцами считают кристаллическую структуру на очень высоком уровне и предсказывают очень хорошо uh, но это очень дорого в данном случае это заняло ну не знаю полмесяца и, и, и меньше, сказать, и меньше приближение исходное как, каким образом генерируется это же надо все операции симметрии предположить да, да, какая да. была группа симметрии положить молекулы соответствующим образом и потом но ну, не не все да это очень, очень хороший момент значит не все симметрии э, использовались семь наиболее популярных симметрии использованы я конечно использую ту симметрию которая была кристаллическая структура я сейчас не помню она была там среди, наверное была среди популярных 7. а Мы ограничиваемся, мы не можем все позволить. Но всего 230 групп, некоторые люди в Академии могут себе позволить, побольше использовать. Но, как правило, мы используем 7 популярных, самых популярных групп для того, чтобы сделать предсказания структуры пространственных симметрий, групп симметрии. И в данном случае, я не помню, какая была, не все, конечно, было сделано, только 7, но в том числе та, которая была... Она либо входила, либо дополнительно, сейчас не помню, это было какое-то время назад, в которую мы обнаружили структуру на самом деле. По-моему, она входила среди 7 популярных как раз. Хорошие очень вопросы, но вот такая система. Это проблема не до конца. Для предсказания кристаллических структур происходят всякие тесты. blind тест слепые тесты, вы знаете, 6 их было проведено. Это очень такой волнительный подход и в последний был два года назад, по-моему, в шестнадцатом году, и все более сложно становится молекулы, в которые пытаются предсказать структуры. Это делают Cambridge Structure Database. Они предлагают, так, молекулы говорят, предскажите структуру, и потом разные группы, их довольно много, делают предсказания, показывают свои результаты. Там специальная выборка, вам надо сделать, <клёк> предсказать из такого-то количества. Ближайших как бы, хитов, какой из них несколько вариантов, как бы говоря, грубо говоря. И потом сравнивается, все это публикуется статья. Что плохо, что в большинстве случаев, Pfizer даже предложил одну из структур тоже в последний раз: в большинстве случаев люди не знают экспериментально, насколько, какая, какая структура будет наиболее стабильна. В, в, в промышленности мы знаем это, и это очень важно, потому что мы можем предсказать не просто структуру, а наиболее стабильную структуру. И мы знаем это экспериментально. Еще вопрос по поводу партнерства. Вот Вы сказали, что предсказание вот этих форм окисления молекул. да? Я там увидел заглавие этой программы ЛХАСа. То есть это была, получается, ЛХАСа – это же компания, в которой IT занимается. Да, да. Получается, это... это было объединение не только фармкомпании, не только данными, но и данными, и еще поставщики... Программного обеспечения каким-то образом подключается Ну да, к этому да. Ласа вообще занимается всеми довольно, довольно серьезно, всякими такими программами. Я не помню, это хаса была или нет. Может быть, да. А, да Там написано хас, значит хаса. Программа называется Сама-сама программа. Я все время листаю мимо. Я ее пропустил уже, да? Это, это что-то сейчас вот, то, что сейчас продолжает разрабатываться вместе с Алхасой, но э, в принципе данные про, про, про, даются этими компаниями. Я не, не пропустил, я не могу ее найти. Этот слайд. Да, но это, это, это метод, который экспертный метод. То есть он основан на том, что мы делаем, мы используем то, что измерено. Для того, чтобы на основе похожести э, мы можем предсказать, что произойдет с молекулой, которая раньше была неизмерена. И да, они используют это в взаимодействии с Алхасой. Или вот, да, вот все Таким правильно. Каким образом в нодисклужер-агриме в данном случае е... решаются вопросы? Решается. Я... Одна компания же поможет другой, другая компания использует. Да, но они, они делятся теми данными, которые они могут поделиться. И, может быть, я, честно говоря, не участвую в этом. Но я участвую в другом, я участвовал в IQ, участвовал до последнего, до этого месяца, последний месяц я вел это, это вел прошлый месяц коллаборацию между компаниями называется Innovation and Quality IQ. Есть такая коллаборация pre competitive, то есть все компании договариваются, что они будут делиться опытом. А по разным тематикам. Вот я вел группу по химической computational в химии, в development. И там мы, в общем, делились знаниями и методами того, что мы можем показать. Не всего. И на основе этого мы как бы получаем опыт и учим друг друга. Вот типа того, что здесь происходит, уверен, они показывают только те методы, которые могут показать, или те данные, которые могут показать. Или, может быть, Элхас имеет договоренность со всеми ними, но не делится с другими. Я не знаю детали. Но это можно обойти. Сейчас все больше и больше происходит и при компетенте в коллаборации. Что очень полезно, на самом деле, конечно. И такую же коллаборацию я часть был... В другой программе по растворимости тоже. Тоже люди по предсказанию растворимости между разными компаниями. Люди показывают то, что могут показать. Только. Но делятся опытом, как, как это сделать и что лучше получается, для того, чтобы все соединить вместе, увидеть с разных компаний, какие получается, какой опыт, что лучше всего работает на основе разных данных с разных компаний. Так, очень часто, кстати, это слово встречается вот, при competitive basis. Вот что имеется в виду? Я не всегда понимал. Ну, как бы, дословно я не знаю, откуда это появилось. Я думаю, что это связано с тем, что здесь нет, как бы, competition, но они э, договариваются, на, хотя компании между собой э, э, ну, соревнуются, но в данном случае это вне соревнования, я так понимаю, это. То есть мы не показываем никакие данные, которые мы не можем показать, но мы делимся опытом и учимся от друг друга. И так это во всем. Вот у который я вам показал, то же самое происходит. Очень много вещей, которые, которые сейчас делятся опытом и знанием между разными компаниями, происходит. Еще есть какие-нибудь вопросы? Не заснули? Ну, я думаю, надо тогда поблагодарить Юрия за... Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.